как построить баню можно ее продать кто-то сидел дома кто-то работал то же самое касается абсолютно любого узла мы сразу же попадаем в предбанник это парилка дровница это светильники которые светят пишите свои комментарии и может быть спасет кого-то от неосторожного шага друзья привет с вами я Андрей Чирва и сегодняшняя наша серия о мобильной бане или как построить баню из морского контейнера. Как нам пришла эта идея? Какое-то время вся страна находилась на карантине. Кто-то сидел дома, кто-то работал, но сразу же стало понятно, что все захотят переехать на землю. Поэтому родился проект из 40-футового контейнера сделать дом, а из 20-футового контейнера сделать мобильную баню. У этой бани сразу 5 комплектаций, то есть наш клиент может выбрать либо первую самую доступную комплектацию, либо комплектацию самую максимальную, как говорится, полный фарш. Чем отличаются комплектации? Основу составляет баня, у бани может быть терраса, еще может быть навес, где располагается э, уличная мебель, садовая мебель. А также может быть рядышком бассейн и еще может быть солярий прямо на крыше нашей бани. Основная идея – это мобильность. Поэтому любые узлы нашей бани, они отстегиваются либо откручиваются. Но, например, эта терраса, она присоединена к бане при помощи специальных узлов, которые крепятся на болтах. То есть, если человек решил заказать баню без террасы, то мы просто убираем эту террасу и он получает баню со ступеньками. То же самое касается абсолютно любого узла то есть в основе нашей идеи мобильность простота сборки и простота конструкция это 20-футовый морской контейнер его размеры 6 метров в длину и 250 в ширину из этого контейнера мы собственно говоря и сделали баню которую можно перевести с одного участка на другой можно ее продать а можно просто этой баней пользоваться в разные сезоны года на разных земельных участках. Что мы сделали с контейнером? Для начала мы контейнер почистили. От старой краски проверили его на наличие отверстий, сварных швов. А затем мы вскрыли весь контейнер термоусадочной краской. Смотрите, вот здесь эта марка краски, срок ее службы 10 лет. Я хочу рассказать про каждый узелок этой бани, и сейчас речь пойдет об уличном освещении. Это светильники, которые светят и вниз, и вверх. Их здесь три штуки. Это позволит комфортно пользоваться этим банным комплексом ночью, в сумерки, и будет видно, где находится баня, и, может быть, спасет кого-то от неосторожного шага. Несколько слов о фасаде. Это натуральное сухое дерево, которое обработано воском, маслом и прослужит на открытом воздухе довольно длительное время. Мы выбираем только качественные натуральные материалы и скандинавский стиль, он заставляет делать все в натуральном исполнении. Почему за основу был взят именно морской контейнер? Во-первых, потому что он герметичен, а во-вторых, потому что его можно стропить, то есть поднимать при помощи крана, за специальные строповочные отверстия и без проблем перевозить абсолютно на любые расстояния. Поэтому мы продаем эти банные комплексы с доставкой в любую точку Российской Федерации. Мы сразу же попадаем в предбанник. Идея была такая, что баня должна быть укомплектована всем необходимым и даже мебелью. Поэтому мебель здесь сделана из массива, из сосны, покрыта таким вот глянцевым лаком, то есть здесь есть стол и 4 табуретки, на которых могут расположиться комфортно 4 человека. При необходимости 5-го можно будет посадить в торец стола. Давайте посмотрим подробнее, из чего состоит наша банька. А сразу же пару слов скажу о стенах. Все стены сделаны из хвойных пород, только сама парилка она обшита липой. Поэтому тактильное ощущение и экологичность обеспечена практически на каждом шагу высота потолков вот мой рост метр восемьдесят пять здесь высота потолков 240 была изначально сейчас она 220 здесь у нас предполагается вешалка куда можно зайти и повесить свою одежду дровница которая будет обеспечивать постоянное наличие дров для топки печки дальше у нас идет матовая непрозрачная дверь это дверь туалет то есть Выходя из парилки, можно всегда уединиться в этой комнате. Закрываем и двигаемся дальше. Вы спросите, почему эта часть не из дерева? Объясняю. Это минеритовая плита, то есть это не горючий материал, который специально а, расположен в зоне топки. И с этой стороны, и со стороны парилки. Проходим дальше. Здесь у нас душевая. То есть можно выйти из парилки и без всяких дверей сразу попасть под душ. При желании здесь можно повесить э, шторку. Все дерево в банном комплексе обработано, защищено, оно гидрофобное. Поэтому можно не бояться и смело плескаться в душе, как вам угодно. Ну и самое сердце бани, это ее парилка. Размеры парилки по ширине 1,80 м, по длине 2,40 м. Здесь двойное утепление, то есть весь контейнер утеплен полиуретаном группы горючести Г1. Потом сделал второй контур утепления из негорючей каменной ваты и зашит фольгой. То есть энергосбережение этой парилки 100%. Что здесь есть? Материал отделки это липа экстра класса, без сучка, белая, приятная на ощупь. Два полка, то есть здесь могут в полный рост лечь два человека, на верхнем полке и на нижнем. Причем, когда вы ляжете на нижний полок, вы плечами не будете упираться в стенку, то есть здесь свободное пространство. А в этой парилке комфортно могут разместиться сразу же 4 человека. Более того, в этой парилке есть печь, она с закрытой каменкой, то есть камни не открыты, они находятся внутри. Что позволяет вполне безопасно и комфортно подавать воду, чтобы был приятный мягкий пар. Баня собиралась профессионалами, поэтому все выполнено по стандартам и с высоким уровнем безопасности. Это же можно сказать про вытяжку. То есть вытяжка регулируется, и в эту вытяжку уходит так называемый тяжелый пар. Также здесь есть два светильника, которые обеспечивают комфортное, мягкое, теплое освещение внутри парилки. Есть метеостанция, которая показывает и температуру, и влажность. И непосредственно здесь еще есть дощатый пол, мы его сейчас вынесли, чтобы не запачкать его обувью. Эта парилка отвечает требованиям самых изысканных любителей русских бань. Что нужно, чтобы начать пользоваться этой баней? Нужно привести ее на ваш участок, подключить к ней воду и подключить отвод воды от самой бани в яму или в септик. И можно пользоваться, потому что все здесь готово. Еще есть одна фишка. Когда мы смотрим изнутри бани на улицу, мы видим все. Но когда мы смотрим с улицы внутрь бани, затонированные стекла, зеркальные, не дают возможности разглядеть тех, кто находится за столом или перемещается внутри самой бани. Это фишка, и мы на этом не экономим. Ну что, друзья, вот закончился наш обзор и подведем итоги. Это мобильный банный комплекс, то есть его можно перевести абсолютно в любую точку. Второе. Это простота сборки. Все узлы пристегиваются, прикручиваются. Третье. Это простота монтажа уже на месте. Под нее не требуется какого-то специального фундамента. Четвертое. Если вам она вдруг надоела, или вы захотели другую баню, вы ее можете абсолютно спокойно продать, как, например, автомобиль. Ну и пятое. Самое главное. Что эта баня сделана по всем стандартам и отвечает требованиям самых изысканных любителей бани на этом у меня все я с вами прощаюсь если вдруг на что-то не ответил то пишите свои комментарии задавайте вопросы ставьте лайки лайки лайки лайки с вами был андрей чирва и помните что на канале андрея чирвы мы стройки знаем все пока